Друзья, всем привет! Это Красимер из Каталонии. Я сейчас нахожусь в небольшом городке Пальс. Это провинция Жерона на северо-востоке Каталонии. Сейчас здесь, наконец-то, мне удалось два часа спустя выяснить место референдума. Все здесь проходит в строжайшем секрете, все подпольно организуют этот референдум. Хотя на самом деле во всем городе, везде, где мы проходили, развешаны флаги Каталонии. Вы можете видеть их вот на каждом балконе. Флаг, вот синий треугольник звездочкой и оранжевые желтые полоски. Везде написано а, там демократия, там а, в, в, за, а, это си а, референдум, то есть да референдуму. А, везде есть такие листовки на все столбы развешаны. А, вот я показываю, да. Вот сейчас я. Есть у них тоже подпольный канал в Твиттере. но вот они вот так. Выглядят эти листовки на каждом столбе они развешаны а отдельно еще есть и другая пропаганда я вам покажу, чуть позже скину фотографии но первоначально ожидалось, что референдум состоится в школе Сегодня я был в школе, разговаривал с директором. Они меня культурно, ну как бы вежливо направили на... чтоб я пошел в мэрию, разузнал. До мэрии я не дошел, потому что я буквально в каждом кафешке спрашивал. Меня отправили в спортивный центр. Из спортивного центра меня направили в дом пенсионеров. То есть, и как оказалось, вот в этом месте, в общественном центре, Дом Пенсионеров, в воскресенье с 9 часов будут проходить, будет проходить референдум. На самом деле, я ну, здесь внутри старики. Они там сейчас играют в карты, ну, какие-то настольные игры, но все проходит в такой обстановке полузасекреченности. Народ переживает, меня два раза спрашивали, не из полиции ли я. Я им объяснил, что я журналист из России хотел бы снять видео и небольшой репортаж о референдуме. Так что я здесь в Пальсе, в Жироне выяснил, где это будет. А я попытаюсь еще в ближайшие города узнать тоже, где будут места референдума. И в воскресенье, надеюсь, уже с утра будет включение, и мы посмотрим, как будет проходить референдум. Местные жители обеспокоены, поэтому так парти по-партизански -партизан -по устраивают референдум. А, что вы понимали, а, это не первый раз, когда каталонцы пытаются а, провести референдум за последние там, 10 лет? Это третье попытки референдум. Сейчас в Барселоне проходят а, обширные минганги, протесты, акции под знаменами, а, под знаменами каталонии. и а, у них а, основные волны за демократию за референдум за свободу все каналы сайты я ни одного сайта не нашел испанского который по референдуме все они, за... они похлеще нашего надзора работают тут же если появляется что-то они его блокируют Единственную информацию я успеваю находить в Твиттере, и вот на местах удается узнать э, ну, о, о месте проведения референдума. Полицейских я тоже видел, но тоже не заметил, чтобы это, это местные полицейские, и я не заметил, чтобы они активно искали подпольные пункты голосования. Но, поэтому, может быть, они тоже приветствуют это. Я не знаю. Насчет процедур, как будет происходить, то есть, есть ли бюллетени, какие урны. К сожалению, пока такую информацию я не получил, не узнал, потому что, ну, народ боится мне показывать. Но я надеюсь, что в воскресенье дали добро. Я отсниму весь процесс включусь в прямую трансляцию я надеюсь ну звук картинка все хорошо нормально слышно если ну будьте добры пишитесь в комментариях как картинка как как звук но вот в этом месте в доме пенсионеров будет как раз проходить с 9 часов референдум я здесь буду наблюдать с самого начала постараюсь именно в этом городе и посмотрим, тоже поеду еще по ближайшим окрестно окрестностям и буду выходить тоже в прямые трансляции это был Красимир из Каталонии всем пока до новых связей пока-пока